Итак, здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о компании совком Флот. Грядет их IPO. Втб 25 сентября 2020 года предлагает подавать заявки на покупку их акций. Итак, на чем же зарабатывает данная компания? На данной диаграмме проведена структура их выручки. Поровну между собой в структуре выручки делят обслуживание морских шельфовых месторождений 36% и транспортировка сырой нефти. Оба этих направления э, не слишком перспективны. Так как, например, вы можете обратить внимание на компании, которые занимаются подрядом при обслуживании шельфовых месторождений, например, TransOcean. Акции их компании сильно упали, прибыль не показывают. То есть TransOcean занимается сдачей в аренду плавучих платформ и судов. Сейчас они терпят убытки. Транспортировка сырой нефти также э, в будущем предполагает уменьшение объемов. То есть данные сегменты в э, данной компании э, они имеют наибольший вес, но в дальнейшем их перспектива туманна. В лучшем случае для компании будет, если они будут оставаться на одном и том же уровне. Очень маленький сегмент э, в структуре выручки данной компании занимает транспортировка газа. 15%. процентов. Вот данный сегмент э, возможно перспективен. В данной таблице можно увидеть объем, динамику увеличения объема полезного груза газовозов СПГ и СНГ э, усовком флота. Можно увидеть динамику увеличение За последние пять лет Совкомфлот флот увеличил тоннаж судов газовозов на 300 тысяч тонн совокупный, что позволяет к сегодняшнему моменту при полной загруженности, если суда делают по 6 рейсов в год, перевозить около 3 миллионов тонн газа то есть как мы это получаем 0,5 миллиона тонн умножаем на 6 получаем 3 миллиона тонн газа сжиженного в год при этом тот же ямал производит на своих площадках 18 миллионов тонн газа в год но ямал СПГ обслуживается не только Совкомфлотом. Там есть еще и другие судоходные компании, которые занимаются перевозкой газа. К сожалению, мне не удалось найти информацию по объемам перевозки Совкомфлота. Поэтому будем рассуждать таким образом, что на текущий момент компания задействована задействует все свои мощности и перевозит 3 миллиона тонн газа в год. Предположим, что Совкомфлоту будет предоставлена возможность перевозки половины из объема Ямала то есть 9 миллионов тонн в год газа. То есть компании нужно нарастить еще возможности то есть построить, по сути, корабли, газовозы для перевозки данного газа еще на 6 миллионов тонн в год. При текущей динамике увеличения объемов перевозимых газовозами компании на эту, то есть, на, по сути, на постройку данных газовозов уйдет по, если будут сохраняться текущие темпы, около 15 лет. Отсюда можно сделать вывод, что даже если перевозимый газ, объемы перевозимого газа увеличится в 3 раза для данной компании, но так как доля газа в доходах у данной компании достаточно мало я напоминаю 15 процентов то совокупная доходность увеличится ну, не более чем на 30 процентов и это только доход а прибыль это часть выручки а прибыль увеличится еще меньше так что северный морской путь вряд ли можно считать точкой роста для данной компании по а крайней мере, финансовое положение данной компании эта точка роста существенно не изменит. Хотя, с другой стороны, компания сообщает, что разместила заказы на постройку газовозов на «Звезде» в количестве 10 штук. Но на сайте компании не сообщается, в какой очередности будет идти постройка то есть будут ли заложенные э, газовозы одновременно либо будут производиться с какими-то перерывами по моим подсчетам даже троекратное увеличение выручки по перевозке газа прибавит лишь ну, в районе 20% к операционной прибыли компании. Что позволит ей в те года, когда она выходила в минусовую прибыль, выходить хотя бы в ноль. То есть эта прибыль, она лишь компенсирует прочие расходы, нет-то. Потому что, как мы видим из таблицы, операционная прибыль год от года составлял существенную сумму, даже в самые худшие годы. Но, э, эту операционную прибыль поглощали прочие расходы. Причем, если мы заглянем в отчеты компании, то существенную долю прочих расходов составляли финансовые расходы. Обратите внимание, девятнадцатый год. 13 тысяч 2018 год 12,5 тысяч миллионов. Если мы откроем годовые отчеты и посмотрим в раздел финансовая деятельность, то мы увидим, мы увидим, что это за расходы такие. Обратите внимание на графу выплаченные проценты по кредитам и займам. Это и они есть. Это и есть те самые финансовые расходы. Причем также в разделе финансовая деятельность можно увидеть нечто очень интересное. В году, то есть это были проценты по, по кредитам. Но также есть еще и тело кредита. Тело кредита это раздел выплаты по кредитам и займам. Вот смотрите. 2019 год, 2018 год. Это также единица измерения миллионы рублей. И в этом же году, когда они выплачивали тело кредита, они брали приблизительно на такую же сумму, вот обратите внимание, поступления по кредитам и займам. Еще один кредит. То есть они гасили тело кредита, беря новый кредит. Вот 2019 год, 2018 год. Что, на мой взгляд, не очень удачный подход. Хотя в отчетности это выглядит очень хорошо, если не видеть вот эти цифры. Посмотреть а на первые страницы, где чистая прибыль и так далее. Но не видеть то, что старые кредиты отдаются за счет новых. то Да, это кажется очень, так на взгляд, хорошо. Таким образом, я прихожу к выводу, что для того, чтобы хотя бы компенсировать вот эти проценты по кредитам, выплаты ежегодные, им необходимо увеличить перевозки газа троекратно. А для этого надо существенно увеличить свой флот газовозов, На что потребуются тоже деньги. Ну, вероятно, эти деньги будут взяты э, на IPO. Причем государство разумно на IPO отдает 25% минус одну акцию. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы на общем собрании иметь большинство голосов. Более трех четвертей. Для того, чтобы все вопросы, которые выдвигались на голосование государство могло единолично решать например на голосовании можно выдвинуть такие вопросы как сокращение доли прибыли отдаваемой на выплату дивидендов например сейчас они выплачивают 50% от прибыли но на собрании можно выдвинуть вопрос и сократить долю от прибыли на дивиденды в размере, например, 10%, 20%. А можно вообще отменить дивиденды? Также, если вы заглянете в отчеты компании, вы увидите, что периодически она делала доп. эмиссии. Я сейчас это уже не буду показывать. Можете зайти на сайт и посмотреть сами. То есть доп. эмиссия – это размывание вашей собственности. Чуть-чуть цена вашей собственности уменьшается. Причем существенно это было. В районе 15% размывалось. То есть дополнительно выпускалось около 15% акций. На общем собрании данные вопросы также могут быть выдвинуты. И государство, обладая более трех четвертей голосов, единолично примет подобные решения о выпуске доп акций то есть когда такой большой пакет акций у государства или у любого другого владетеля на мой взгляд это не очень хорошо с другой стороны по динамике оценки стоимости судов в эксплуатации, Можно делать вывод, что компании не тратят деньги зря. Оцениваемая сумма судов в эксплуатации с годами увеличилась, что говорит о том, что либо строились, либо покупались новые суда. Также есть графа «Незавершенное строительство судов», что говорит о том, что идет постройка новых судов. Также обратите внимание на графу резервы. У компании значительные резервы, причем с годами они увеличились. К сожалению, отчеты не раскрывают содержимого, что это за резервы, в какой они форме. Скорее всего, это денежная форма. Но также обратите внимание и на графу и того обязательства. С годами они также увеличились, что очень плохо. Причем обратите внимание на соотношение суда в эксплуатации и и того обязательства. И того обязательства составляют, то есть обязательства здесь в основном кредиты банковские. Они составляют более чем половину от стоимости судов в эксплуатации. Это существенное. Также обратите внимание на соотношение чистой прибыли и, и того обязательства. Соотношение серьезное. Как мы выяснили, компания для выплаты тела кредита в, в году берет очередной кредит. А что если она не будет брать этот очередной кредит, а будет выплачивать? это тело кредита из чистой прибыли. В среднем, с учетом даже тех годов, когда не было чистой прибыли, компания получала 7 миллиардов рублей чистой прибыли в год. Это если считать посредними. Половину она отдает на дивиденды. То есть остается с половиной поделим и того обязательства на три с половиной миллиарда того мы получим что компания будет восполнять и или возвращать свои обязательства на протяжении 70 лет как вы считаете это нормально но это если не учитывать резервы я к сожалению не нашел на что компания может потратить данные резервы. Потому что ее резервы составляют существенную часть обязательств. То есть теоретически она могла бы потратить эти резервы, если не все сразу, то частями дополнять из этих резервов гашение своих обязательств, то есть кредитов. Ну, я не уверен, что она их может резервы свои тратить на гашение кредитов. вот если она чисто будет из прибыли платить то на протяжении 70 лет она будет отдавать вот это тело кредита с учетом того что она каждый год из своих операционной прибыли отдает еще процента получается Если вы можете рассказать, на что компания может тратить эти резервы, напишите, пожалуйста, в комментарии. Файл я выложу для просмотра на Google Диске, наверное. Прикреплю ссылку в описании к видео. Сможете ознакомиться с этой таблицей самостоятельно. Ну, в общем, итог такой, что на существенный рост акций я виду чисто цены. Я не надеюсь. Только если на ажиотажный. То есть основания для роста пока нет. В ближайшие несколько десятилетий. Да, если компания построит значительный, многократно превышающий сейчас флот. С ней будут заключены контракты. На перевозку газа причем. Потому что остальные сектора будут проседать. Нефть, обслуживание шельфовых месторождений. Поэтому только за счет газа. Слишком много но. И то это даст несущественный прирост. Ну только если прям через много десятилетий. Да. А что же с дивидендами? Если мы не можем рассчитывать на рост акций, то хотя бы на ежегодные, ежегодные дивиденды мы можем рассчитывать, может быть. В среднем компания э, с учетом прошлых лет платила половину прибыли на дивиденды. Прибыль на акцию в среднем составляла 3,7 рубля на акцию половину, то есть 1,8 рубля она платила на дивиденды в среднем по году. Но это с учетом того, что компания получала существенные прибыли в те года, вот 2015, 2016, 2019 тогда, когда был существенный спрос на ее услуги в качестве хранилища, то есть танкеры использовались в качестве хранилища нефти, потому что в эти годы наблюдались проблемы с ценами на нефть, были переизбытки в хранилищах и танкеры компаний судоходных использовались в качестве хранилища. За счет этого она получила значительную прибыль. То есть можно ли рассчитывать в будущем на одну целую восемь десятых рубля? на акцию в качестве дивидендов это большой вопрос. То есть закладывайте в цену акции еще и вероятность того, что прибыль на акцию будет существенно меньше. То есть если прибыль на акцию 1,8 рубля, точнее дивиденды, можете заложить небольшой запас себе как вы рассчитываете, сколько должна стоить акция. То есть при, при IPO смотрите на... Я буду смотреть на дивиденды в данном случае. Потому что цена может вырасти только ажиотажно. Ну, если вы хотите поспекулировать, это ваше право можете рискнуть. Потому что на ажиотаже да, цена может кратковременно подниматься. В общем, итог по компании такой. Покупать можете, но весь вопрос в цене. Компания не совсем пропащая, некоторые некоторые годы не приносила прибыль, но вероятно это процесс роста. но смущает вот эти доп. возможность допомісії государства в качестве основного акционера, который будет решать все вопросы. М в общем, подумайте сами, решайте для себя самостоятельно.